Заброшенный склад взрывчатых веществ находится в нескольких километрах от города Новоуральск. К военным этот объект отношения не имеет. Он принадлежит некой строительной организации, которая также принадлежит расположенной поблизости карьер. Несложно догадаться, что на этом складе хранились взрывчатые вещества, используемые для разработки карьера. На момент нашего пребывания территория не охранялась. Сразу стало понятно, что объект по назначению уже вряд ли будет использоваться. Периметр в плачевном состоянии, ворота отсутствуют, вышка спилена. Но порадовало то, что в самих помещениях все осталось еще на своих местах. Плакаты, документы, инструменты и всякое ухо, кроме сторожки. Видимо, в ней какое-то время жили бомжи. Разряди оружие, стой! Слышишь? Дверь Че, будем разряжать оружие? Видно да. Пожар Здесь тут, ну тут надо полагать, что всякой фигни было. А что-то не могу я открыть, короче. Её не маломали, она изнутри забита, скорее всего. По периметру идут три забора из колючей проволоки, местами полностью разрушены. Есть две смотровые вышки и средства связи. У одного из заборов в основании бетонные плиты, думаю, они предотвращали попадение на территорию мелких животных – зайцев, ежей, которые могли вызвать срабатывание сигнализации. Они а чуть позже. Вот это лесенка. Подожди, потищу. Аппарат. Тап. Тап-50. В интернете можешь за него найти что-нибудь. Нормально. Раритет. Алло? База торпедных отеров? Ну, висеть как-то должен, но уже зацепки нет почему-то. Вот о, о, о, держится нормально, Лорик. Еще одна будочка. Ступеньки тут менее надежные, конечно. Ничего нету. Все забрали. Ни автоматов, ни пулеметов. Ничего нет. Инструкции какие-нибудь сохранились Опачки, что за вещь Та лакушечка А для чего это? Замок. Смотри-ка, еще и закрыто ведь Давай, вотчики Это же химикаты какие-то Какие-то фитилипы, похоже, делали С опталом заберем О! Нормальная рабочая обстановка Кого он смотрит? Вот он. Травильный раствор какой-то. Травильный, травильный. Травильный раствор. Это сто пудово. Что то такое? -то. Нет. Опа. Книга учета выдачи и возврата. Чего возврата? Материальных ценностей, Матери... наверное это пустая. Ну, подожди, подожди, подожди, какой год последняя запись? Вот она, по-моему. 86-й. Что, надо лежать вертикально? Сейчас. Ты скажи, какую кнопку? -то? Атмосферу, веду еще там. А, Виталия, <свят> сумасшедший давай, сталкер. Давай форты! все красиво, тут еще ничего не тронуто. Да, тут пока еще грабители. Висят сумасшедшие. сумасшедшие со времен совка. Да, восьмидесятых годов Ну тут да, тут еще это Рука вандала, блин Инструкция по обращению с электродетонаторами ну-ка давай его заберем. Тут у нас, похоже, пожарная емкость, наверное, закопана. Тут пожарная емкость, скорее всего, закопана. Ну там вода, да, бетонный колодец. Написано, да непонятно. Все. Все, заживело. 65 метров кубических. 65 кубометров воды. Колодец Ага, тоже с водичкой Так, пойдем посмотрим, куда эта проволочка ведет. Опа. Немного о сигнализации, которую мы обнаружили на территории. Многофункциональное средство обнаружения импульс 12 может быть установлено на неподготовленной пересеченной местности. Предназначен для формирования и контроля протяженной объемной зоны обнаружения с поворотами и перепадами по высоте и выдаче тревожного извещения при вторжении в зону обнаружения нарушителей.